Представляем вашему вниманию журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте. Журнал по охране труда необходим, чтобы контролировать работу в области охраны труда и соблюдение установленных сроков проведения инструктажей. В частности, журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте используется для регистрации и учета свидетельств о лицах, прошедших инструктаж и о руководителях, проводивших инструктаж по охране труда.